Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Science TV. Сегодня мы расскажем вам, что такое теория Дарвина и многое другое. А перед тем, как начать, подпишитесь на данный канал, для того, чтобы в дальнейшем не пропускать полезные и увлекательные видео на данном канале. Также подставьте лайк, мне будет очень приятно. Всем приятного просмотра! На протяжении долгого времени люди полагали, что каждая форма жизни появилась на Земле отдельно и ничто никогда не изменялось. Также они считали, что самой Земле около 4000 лет. Ученые же доказывают неправильность этих суждений. Формы жизни за свою длительную историю подвергались многим изменениям, они проходили очень медленно. Все эти изменения можно обобщить одним термином – эволюция. Эволюция описывает многие происшествия изменения, а также является теорией, объясняющей их. Человеком, заложившим основы современной теории эволюции, был Чарльз Дарвин. Дарвин говорил, что все в жизни развивается. Дарвин обосновал, как именно могла идти эволюция. Дарвин вел понятие естественного отбора. Он говорил, что природа отбирает организмы, наиболее приспособленные к выживанию в борьбе за существование. Каждый организм незначительно отличается от других организмов, имеет свои индивидуальные особенности. Некоторые имеют особенности, делающие их более способными к выживанию, в отличие от остальных. Из этого следует, что они живут дольше и имеют больше потомства. Таким образом, предпочтительные особенности передаются большему числу потомств. Мало по малому. Формы жизни стали так отличаться от их предков, что биологи раскласифицировали их на самостоятельные и различающиеся виды. Дарвин считал это следствием образования новых видов. Его теория до сих пор составляет основу современных понятий об эволюции. Чуть позже было обнаружено, что определенные мельчайшие химические частицы, называемые генами, определяют особенности, передающиеся от одного поколения к другому. Гены время от времени изменяются, иначе говоря, мутируют. Изменения гены являются причиной изменения особенностей, и если эти изменения способствуют выживанию, они могут передаваться последующим поколениям. На этом данное видео подходит к концу. Если оно было вам интересным и полезным, поставьте лайк и поддержите наш канал подпиской. Оставляйте свой коммент под видео. Согласен ли ты с теорией Дарвина? И до скорых встреч, друзья!